Еще, еще, как бы у нас было две темы. Я вот такой провокативный тезис выдвинул, что если карантин против коронавируса, то и гриппа не будет. И предложил вам найти слабые места в этом утверждении. Вот я, а слабое, место... В этом писали... я слабое место нашел. А вот нашли ли вы? А? Дело в том, что на самом деле я нашел аналогичную статью в этом самом Jerusalem Post. Ага, интересно. Здорово. Здорово. Я сейчас я вам ее найду одну минуту. Здорово. Ну, если найдете, можете на секунду в скриншеринге показать. Чтобы она вот, сейчас, сейчас, секунду, секунду, секунду. Так, так. Так. так. Так. Вот видите. Сейчас секундочку, она поднимается. Да. Э -э -э Ковид Да, да. Очень здорово. Очень... Так, подождите, мы видим заголовок и, да, и дату, да? 3 августа Иерусалим. Да, да, да. Отлично, отлично. Да, это довольно свежее. Очень здорово. А теперь я вам найду слабое место. И оно связано с системой образования. Показать саму статью, саму статью вам не надо? Вот. Ну, скажите два слова, если вы хотите. Смысл, смысл такой. Э, смысл такой, что вот это самое, что всевозможные меры, вот это типа масок, поддержание э, э, э, э, расстояния, это вот, они уменьшат это самое, уменьшат. Ну, так, ну, совершенно. Ну, подождите, сверх того, что мы говорили, особо ничего нет. Ну да. Ну все, так, так, тогда не нужно. Вот. Еще в дополнение ко всему, они говорят, что так сказать, что люди будут более склонны э, обращаться, этот самый, э, обращаться в, э, к врачу, если они увидят это. Ну, хорошо. А теперь я вам расскажу о слабом месте. Можно, наверное, остановить, да? а, а теперь я вам скажу о слабом месте. Есть а, одна узкая щель, куда грипп проходит лучше, чем коронавирус. Да? да. Какая? Ее все знают. Это маленькие дети. А, что они больше болеют? они больше болеют и очень активно заражаются. Если в детском садике попадает грипп, то заболевают все. И поэтому, в связи с этим, как раз это очень слабое место. То есть, если откроют, откроют детские садики и младшие классы школ, то как раз, к сожалению, может оказаться, что грипп распространится быстро. А вот если бы mm -hmm. этого не сделали то действительно была бы такая хорошая ситуация, когда общее количество умерших было бы намного меньше, потому что все-таки от гриппа, когда заражается, там, грубо говоря, там, процентов 40 или половина населения, то совокупное количество жертв, конечно, больше, чем при коронавирусе, при карантине. Да? Вот ну, да, так, такая вещь, это еще один мотив, почему надо хорошо подумать, а все-таки открывать ли детские садики и школы. Или еще да, поднапрячься вот сейчас... и попытаться общественные какие-то способы найти, как, может, я не, не знаю, может одной... Вы, вы, вы понимаете, с, с детьми, младшими школьниками, ведь какая хорошая ситуация. В семье, где много детей... Там старшие школьники, которые дома, они могут и за младшими присмотреть? То есть младший вполне да. может быть дома и тоже заниматься по зуму если старший рядом, да? Да. Вот. А для тех, ну, да. у кого нет, может объединять, может объединять с семьями, там, с соседями и так далее, чуть ли не общественное движение. Вот есть соседи, там, младшего ребенка некуда деть, вот соседи берут, только не разные, там, желательно, одна и та же семья, да? Берут старшие дети или там не неработающие родители и так далее. То есть это очень такой важный фактор, мне, мне кажется. Можно было бы поднять... И, и интересно, вот сейчас же учебный год везде должен начаться. Вы не пытались смотреть, где, как в западных других странах, что они планируют? Наверное, Израиль от них скопировал, что младшие классы в школу отправляют. Остальные. Нет, я понял. они сейчас должны а начать, через месяц все-таки. Ну, так, 1 сентября для масштабных систем это вот просто завтра. Они уже сегодня точно должны знать, что да. происходит. Ну да, согласен. Вот. Вот. но, Игорь, мое мнение всегда, что это не должно, что в общем, в принципе это была большая ошибка, что все-таки решили это сделать Ну, конечно. Но, это мое личное мнение ну, и, и ваше, и мы к нему присоединяемся понятно. а вот э, с 1 сентября я, я думаю, что поскольку вы у нас информация информация факт Uh, yeah. и, я думаю, активное обсуждение везде сейчас идет насчет на 1 сентября, вот ос, особенно для Израиля авторитет это там Европу очень любит, да? все левые в Израиле, они на Европу ориентируются. Вот. она для них должна быть. Well, Мне интересно, как, как, yeah. как, и, есть ли там обсуждение, вам не, не встречалось? Да? Well, Насколько я могу понять, Европа особо не... Во-первых, Европа там это самое. Там это не какая-то одна единая определенная политика. Ну, а какие Это много примеры. стран, у которых каждая своя политика. Я, есть я, я, я согласен. Есть ли пример? Есть ли пример? Понимаете, примеры – это зачастую то, что у нас, э, особенно у нас, э, ну, в принципе, на да, самом деле, никто особо не любит, довольно неплохие примеры. Есть там такой, например, как Словакия, к примеру. Там маленькая. И что, вам Нестан известно? Греция. А, вы имеете в виду похожего? Там, там, там, там, я... там, там, успе... там довольно успешные результаты, то есть я не могу сейчас сказать абсолютно точные цифры. Но, в принципе, там довольно успешно. Че страны, думал... которых у нас очень любят смотреть, ну, да. В общем-то они, то есть типа Швеции, там, или Франции, или Англии, они Но... как-то это самое, они, ну, не, контакт не очень. Нет, по-моему, сейчас везде довольно, ну, может, в Англии действительно, в Германии довольно не низко, я смотрел. Я, я имел в виду другую тему. Что они пишут о первом сентября европейской Очень конкретно. Сейчас 1 сентября такая самое раскаленное такое железо. Сейчас все мысли должны быть у всех о первом сентября. А, сейчас не особенно, там не особенно пишут о первом сентября. Удивительно. Насколько я мог так заметить. Ну ладно, будем искать тогда. Потому что они уже должны были принять решение. Они должны были уже принять решение, что, что у них происходит. Ну, хорошо. Будем тогда искать. У нас такая, может быть, сокращенная сессия. Или, или вы хотите еще какую-то мысль или тему? Чтобы... Ну, в принципе, нет. То есть, Игорь, мое мнение, что нужно, в принципе, особенно в, Изра... в еще со спецификой, что большая часть сентября у нас ходит на праздники. Да, да. И особенно с высоким процентом тех, кто в школах, они, так сказать, живут там же, вот это, в интернатах. Ну, я. И когда они будут едут туда обратно взаимодействовать, это, ну, говорю, это очень сильно распространит. Это опять-таки израильская специфика. Да, а, да. Есть, поэтому мое конкретное мнение, что, в общем-то, лучше отложить на, как минимум на месяц да, есть, да. сначала, потому а, что говоря, до начала там, праздника это не, это, не, не месяц, это в сумме получится там почти два месяца, да или сколько? Нет, месяц. Нет, сами праздники месяц. А от 1 сентября до праздников тоже еще какое-то время? По-моему, довольно в этом году довольно-таки быстро это довольно-таки а, ну, скоро. Сейчас надо будет посмотреть. Стоп, одну минуту. Сейчас. Сейчас просто Роша она. Нет, ну, смотрите, О, сейчас же середина она, месяца а. начинается, у нас, с, с роша Шанан. Подождите, будет же очень легко. Мы по-еврейскому. По сейчас середина месяца а. Значит, полтора месяца до роша шана. А, да, сейчас ровно середина. Да. Правильно? Значит, Полтора, полтора месяца, еще, значит, нам нам еще, нам и, нам больше. месяца, месяца еще. еще. Да. Так что, прилично там получится. А, значит, начинается с... 20 сентября. Да, ну вот видите. Мы по всем системам получили похожие цифры. Нет, начинается 18 сентября, 18 ну, вечером. Да, как раз полтора месяца, две, две недели и плюс месяц. Да. Вот, ну хорошо. Ну да, то есть ровно тогда, то есть это, тогда у нас то кончится да, где-то это вот до да, полтора месяца. Хочется где-то в октября примерно все про. Это бы действительно, это Израилю дало бы двойное преимущество. Это еще и увидели бы, что, какой опыт, что происходит с теми странами, которые так или иначе открывали, они вынуждены 1 сентября будут. У нас будет много примеров перед глазами, будет хорошая система обучения на примерах для нейронных сетей. Ну, ну да. да, ну вот так, такая тема, действительно, если ее, опять же, общественную дискуссию, у нас нет канала. Вот я сейчас... На самом деле, э, э, тема, по-моему, основная, э, ну, э, то есть, тема у нас были две, то есть, это, значит, образование и это экономика. В отношении образования нужно будет, я думаю, все завтра постараться связаться с, с Ильей. И еврейский э, вариант он хороший. Он, он видимо, плохой. Потому, Надо прежде всего перевести оригинал, а потом уже делать вариант. Ну, тогда, может быть, этим, этим мы как раз можно будет заняться как раз вот в разговоре. Ну, с, ну, с Ильей. ну да, да. Может быть, и вам, и мне хорошо открыть какие-то уроки. Я когда-то чуть-чуть открывал. Если хотите, откройте. Там легко, по-моему, заходить. Они многие на YouTube, там удобно. По-моему, многие одни и те же уроки можно просто смотреть, не пытаясь становиться участником. И, ну, то, что mm -hmm. я видел, мне очень нравилось. Очень нравилось. Вот. И какая система? Мы можем подумать... Ну, может, хорошо, что мы, может, сейчас готовимся к разговору насчет Академии Хана, завтрашнего. Какое, какое, какая форма может быть? И вот смотрите, одна из, одна из мыслей. Почему мне нравился мой семестр вот сейчас, который на зуме был? Потому что на а -а -а -а -а -а Алло, Александр? Да-да, я с вами. Потому что на Zoom читать лекцию можно, но намного лучше, когда готовая лекция уже на YouTube есть, а на Zoom обсуждение. И тут то же самое, тут то же самое. Они могут уроки Хана посмотреть уже готовые, а вот Зумовский урок, он будет обсуждение, кто как продвигался, какие уроки, какие вопросы и так далее. И оно намного более живо и, и интересно, может быть, чем просто э, разбирать там каждую следующую тему. Вот. Ну, наверное. Так. Вот. Ну, хорошо. хорошо. Ладно, тогда, может, действительно будем смотреть и уже двигаться. Вот. Так что сегодня более короткая встреча у нас, да? Вот. Второй вопрос, это самое, это остается по поводу… Да, у вас да. интернет явно активный. А -а -а да, более короткий, ну, тут просто объяснить, просто что будет. А, Повидим мы… Да-да, вот я же как раз хотел найти это самое, то есть я видел. Mm -hmm. грубо говоря у нас в этом году резко сокращается это самое валовый продукт у нас падает довольно прочие это самые прочие неприятные вещи ай, ай, ай. Я, вот. я, я очень хочу не говорить вообще в этих категориях эти категории сейчас просто надо отбросить на свалку истории Сейчас надо говорить, мне, мне, мне кажется, о том, что людям есть, что кушать, и есть как поддержать тех, кто не, не работает. А это общая цифра, баловый продукт. Ну, если говорить, что плохо, что он падает, значит, будут думать о том, что надо его поднимать, и поэтому ходить там, в рестораны там, или летать самолетом. Вот об этом, кстати, сейчас у нас э, не я говорю, а вот это специальный комитет, то есть правительственный узкий ну, кабинет, да. как раз, по-моему, это, это собирается... Но, но мне, мне, честно говоря, хотя я к Натальяу в целом положительно отношусь, мне не понравилась заметка сегодня в Фейсбуке, как он показал, что он вот входит в какое-то кафе и специально там покупает, чтобы поддержать экономику. А вот я очень против этого. Уже кто знает, сколько людей погибнет от того, что он зашел в этот кафе. Ну да. Ну да. Вот эта категория, что нужно цифры экономики поднимать, просто надо избавиться от, от этой темы разговора. Тема разговора должна чуть-чуть... Она экономическая, но другой уклон. Чтобы у людей было, что, что потреблять в тех отраслях, которые работают, чтобы они полноценно там все, все имели, что имели до этого. И что было, что давать не, не работать. Все. Ну, что делать? Вы по-другому. Это, кстати, мы действительно очень близки к новым социалистам становимся. Да? Потому что эпохи войн – это эпохи социализма. А эпохи мира – это эпохи капитализма. Хотя кто-то утвержд... сейчас... кто утверждал сто лет назад наоборот. Вот. Значит, ну, давайте этот самый. Я думаю, что только, э, когда будет Кус, ну ладно не нужно, мне кажется, искать процент уменьшения валового продукта все, хорошо, я не буду это это, ну, это, это не дает нам пути правильного движения, потому что если кто-то говорит, что уменьшение – это плохо, он будет говорить, давайте перечислим все меры, которые нужны, чтобы его обратно увеличить. Вот будем летать самолетами, там, ходить в рестораны, и тогда мы его увеличим и станем всем хорошим. Ну, это действительно, это правда абсолютно. Это да. Не, да, не нужно, поэтому это, это такой довод, который действительно уводит по плохому пути. А, а довод экономический, давайте сделаем, чтобы всем было, было в достатке того, что они могут потреблять в период карантина, это, это более правильный довод. При этом, может быть, общий спад там, вплоть до 30-40%, и люди будут спокойно жить. Люди спокойно будут. Ну да. Вот, Александр. Наверное, можно немножко раньше. Или, или, да, вы... Сейчас... или вы как? Нет, или вы... Сейчас более-менее, ну как-то ничего вроде как. вот. Но, значит, если возвратиться к нашей модели, ну, в принципе, я думаю, что мне есть смысл вот ту, ту таблицу, помните, о которой вот я в свое время говорил с Ароном, которую вы, вы видели. Вот это вот. Да-да-да. Как, как все и, отрасли и, изменились. И, изменились, на... изменились. Да. Да. Опыт иметь это грубо говоря сделать э, группы этих о, группы этих отраслей и э, примерно э, распределить их вот по э, вот ну, в, на, в нашем модель скажем так их да. вести. Для для для меня вот э, самое информативное что там было. Там в одной из таблиц, по-моему, был э, спад количества занятых. Да-да-да. Вот это для это нас будет, самое да. важное. Спад количества занятых, и что с ними делать? Вот, это. вот Ну, гарантированный доход. Сейчас интересно, как к гарантированному доходу мы приближаемся к Израилю. Они уже при, э, пришли к очень важному выводу, что помочь людям индивидуально, это очень тяжело, бюрократия неподъемная, и поэтому всем раздали просто одно и то же, да? Там взрослым да, столько-то, Мне конкретно нужно, вот я вот завтра еду лично в Бетолах-Леуми, мне нужно было, там, одну, там одну вещь, я как-то не могу э, понять там, нужно там быть, не нужно отмечаться, не отмечаться, и вообще там и еще там, один документ, прозвониться невозможно вообще, ну. нельзя, физически нельзя. А в интернет а я... тоже, да? Вот, да. Нет, физически нельзя прозвониться. Нужно иметь такого робота, который вас представляет, ваш представитель. Он подъедет к окошку, поднимется, и на нем будет ваше ну, лицо. Да. Такие роботы, кстати, делают для там, учебных заведений, для, даже в фирме, когда человек работает на удалении, у него ну, когда все работают внутри, а он вдали, то его робот может ехать, ездить, подъезжать там к нужным сотрудникам и с ними вести общение. Вот. Значит, такой робот нужен для битвах для национального страхования и для других учреждений. Ну, подождите, все-таки вот это, я, я, я понял вашу мысль. Она, кстати, одна и та же с тем, что я пытался сказать что бюрок, бюрократия неподъемная, невозможно огромной массе людей одновременно выплатить и учесть все их нюансы, поэтому приходится платить огульно. просто каждому человеку там 800 шекелей взрослому там и сколько-то ребенку и все. Ну да, то есть там взяли какую-то астрономическую сумму там 600 и кто получил там свыше да. 600 тысяч там, вот, там им вот 670 тысяч, по-моему, всем не дают, всем остальным дают. Все, всем дать. Но надо сделать Да, потому этих людей можно пересчитать там по довольно-таки, их так много, их можно там физически исключить. Я бы на самом деле ]�데. просто дал всем, потому что большой экономии не будет, если тем не дать. Но подождите, я хочу продолжение этой мысли. Надо дать всем огульно, а потом через какое-то время почесать репку и сказать, вы знаете, мы так всем раздали хорошо, а денег не хватает. Давайте со всех огульно работающих увеличим огульно налог. И все. Тогда тем, кому действительно нужно, им останется. А с тех, у кого доход вернется обратно. И не надо каждому будет по отдельности считать. Сделать огульное ну, да. поднятие там, процента налога. там Увеличиваем налог там, на столько-то процентов. И все. Вся эта сумма возвращается. И люди, может быть, это примут. Сказать, смотрите, мы таким простым путем помогли тем, кто действительно был без денег, и сделали возможность, что тем, у кого есть деньги, они в нулях. Мы даже лишнего с ним, с них там, может, взяли лишнее с тех, кто очень хорошо зарабатывает, да? А тех, у кого среднее, они в нулях. Ну, ну, да. И все. И может быть поэтому не будет социального протеста. И это правильная последовательность. Мне кажется, может быть, это кто-то очень умный. Это Натаняус с они первые придумали. Может, кто-то очень умный. Может, действительно, этот второй шаг будет. Просто о нем нельзя говорить. Это только мы можем о нем думать. Они должны молчать, пока они первые не проведут. Ну да. И так постепенно к гарантированному доходу перейдем. Вот. Кстати, у меня еще один вопрос очень сильный по поводу, кстати, недавно была вот там довольно большая презентация, там прям в другой, по поводу универсального гарантированного дохода, довольно интересная. Yeah. Но, кстати, у меня сейчас возникла, да, то есть это, в общем-то, там все плюсы и минусы. У меня сейчас в еще был один сильный минус. Если будет чем больше этот самый универсальный гарантированный доход, тем грубо говоря, меньше, будет меньше рождаемость людей. Сейчас интересно. Вы свежую мысль нам принесли. Сейчас это надо переварить. Даже если на детей, он же включает и детей тоже, да, там на каждого ребенка. Они имели в виду без... детей. я насколько, насколько понимаю, там меньше на детей. Я имею в виду... Ну, на ребенка объективно. Подождите, я мог бы понять, мать, я сразу мыслю в библику впереди того, что вы говорите. Если бы платили только на взрослого, то действительно взрослые, у которых дети, были бы в очень трудном положении. Но если будут платить на взрослого какую-то сумму, а на ребенка там, половину от нее, или там, сколько нужно процентов, в чем их аргумент? Почему? Почему они решили, что рождаются? Это, это не ее аргумент, это мой аргумент. А? Я объясню. Дети... А, это ваша группа? Да, да, да, говорите. Да, я объясню. Вот, скажем так, просто делали модель, что очень выс... очень сильное падение рождаемости, скажем, в западных странах, особенно в Европе, связано именно с распространением вот этого вот самого вэлфора. да? Социальных... Вот, систем Оно защиты. совпало. Оно совпало. Да. Грубо а, говоря, какая что, причинная связь интересует? Это не совпало, это причинно-следственная связь. Ну, назовите, назовите механизм. Механизм очень простой. Если люди, если, грубо говоря, дети раньше в какой-то степени служили, значит, вначале это был как источник рабочей силы, а потом, как, грубо говоря, гарантия того, что, так сказать, себе будет, будет кому позаботиться и прочее. Старость. Это понятно. Это со, в сравнении со старой да. системой, Я понял. Вы имеете в виду да. не Велфор, там, безработный и так далее. Вы имеете в виду пенсионное да, обеспечение? Да, да, да. Пенсионное обеспечение, да. А, ну, пенсионное обеспечение, да. Ну, мы, как говорится, уже к нему пришли. Я, я надеюсь, от него никто не собирается отказываться. Хотя, конечно, вы правильно говорите, эта система большого кризиса в Израиле, в общем, результаты такие, они существенно меньше, чем в Европе. Скажем, там, в европейских странах где-то там, там 80-90% у пенсионеров сохраняется их доход после выхода на пенсию. По сравнению с тем, что когда они работают. В Израиле существенно меньше. Тем не менее, я... Уже можно с вами спорить? Или еще, еще дать вам тем не менее, это был один из результатов того, что, скажем так, они очень-то, в общем-то, это самое. Ну э, хорошо, тогда я уже здесь не очень-то, они и... Тем не менее, в Израиле э, крайне мало людей пенсионного возраста, которые пользуются материальной помощью детей. Это было в Советском Союзе бывшем, в перестройку, там действительно было, или может еще сейчас есть. В Израиле, наверное, очень мало таких случаев, когда дети являются серьезным подспорьем материальным для родителей. Даже если родители скромные получают дети. То есть явно мотив быть обеспеченным материальным старости это не главный мотив для рождения детей. Израиле он такой, духовно-религиозный, или еще потому что, когда страна ведет войны. Я думаю, что помимо а этого страны, еще и... и... А? Я думаю, что еще во многом играет роль экономический. Это сам... ну, ну как? Какой Створцы. механизм? Я бы спорил, что механизм такой, что люди надеются, что в старости дети будут их содержать. Ну, вот мое мнение все-таки, что э, тем не менее, если если у нас э, это и, и содержать, и в какой-то степени проблема не только содержать. Проблема, грубо говоря, в э, чувстве без в э, чувстве безопасности. Что да, случае это, чего... это То есть это не надежда, что будет. Допустим, сделать. человек А вот есть случаи, не хотел бы проблемы, идти в дом престарелых. Не, кого, вот. да? Да. не хотел бы идти в дом престарелых. Хотел бы со своими детьми жить в старости. Да? Ну да. Особенно это сейчас, Марк. например. Это важно. Да. Хотя это еще один момент, почему детей надо не пускать в школу, и школы все закрыть. Боже, какое бы счастье было сельским детям, если так сказали. Ведь там же, где бабушки и дедушки живут, с ну, да. внуками, которые ходят в детский садик и, и в школу, это мы постоянно видим, э, болеют, болеют гриппом, да? Да. Маленькие дети приносят Дом вирус-гриппа. Вот все. Я терпеть не мог эту школу в детстве, и сейчас я на ней играю. Все школы закрыты. Не, ну я не скажу, что терпеть не мог, но я не знаю. Если бы была Академия Хамп, я бы был. Такой. А может и не мог? Я уже забыл. Нет, нет, на, на, наверное, я с большей радостью бы учился в такой системе, как в с, с приятелями во дворе играть было приятно. А в школу можно и не ходить. Ну, как бы спровоцировать? Где, где дети? Так, Александр, где дети? Они же не на Фейсбуке, у них же другие социальные сети, да? Где ну лично? да, у них это самое, у них... Да. Вот. вот эти вопросы по-моему имеет смысл вот так сказать, обсудить вот это... ну хорошо, значит мы уже, можно сказать, разогрелись себя к завтрашнему дню да? Да. Ну, очень хорошо. да, к следующему все, ну а сейчас добавляйте это самое, ну что вот это по-моему основная тема, которая имеет смысл вот да. хорошо, ну все можно сегодня хорошо. Ладно, тогда до этого самое. Ну, за, э, завтра жду до, ваших... до воскресенья, да? Нет, да. Ну, не да, завтра. завтра жду завтра. вашего выхода. Да, да. И еще раз с праздником Стубиаф. Да. С Счастливо. Счастливо. Счастливо. Счастливо.